Привет, я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии во Вселенной. Мы приближаемся к центру нашей галактики. Сравнительно недавно ученые обнаружили здесь один из самых удивительных объектов во Вселенной. Это сверхмассивная черная дыра. К сожалению, мы не можем не только заглянуть в нее, но и подлететь поближе. Ведь этот монстр затягивает все, что оказывается поблизости. Важнейшее свойство черной дыры – что бы в нее не попало, обратно не вернется. Даже свет не может вырваться наружу. Вот почему черные дыры и получили такое название. Так что не будем испытывать судьбу и понаблюдаем за ней со стороны. Начнем с истории. Жила-была гигантская звезда. Масса ее превышала солнечную более чем в 30 раз. В конце жизни она взорвалась, как сверхновая. Внешние слои разлетелись по Вселенной, а ядро ее сжалось до невероятно малых размеров по сравнению с размером звезды. Но почему же его тогда не видно, спросите вы? Куда оно подевалось? Ведь пульсары, сжавшиеся ядра звезд, можно наблюдать в космосе, как оказалось, гигантский остаток этой огромной звезды просто провалился сквозь пространство-время. Это явление предсказал Альберт Эйнштейн. Он показал, что пространство и время представляют собой единую сущность. Пространство-время – динамичное, активное и гибкое, как ткань или как резиновая пластина. Под тяжестью массивных объектов оно может растягиваться, искривляться и изгибаться. И чем массивнее объект, тем больше прогибает он пространство-время. Соседние объекты, капы, попадают в ловушку и вращаются теперь вокруг более массивного объекта по образовавшемуся изгибу пространства-времени. Таким образом вращается и Земля вокруг Солнца, и Луна вокруг Земли, и все остальные объекты в космосе. Так, общая теория относительности Эйнштейна объясняет природу гравитации. Вы помните, что гравитация – это притяжение. Гравитация определяет взаимоотношения между объектами и структуру Вселенной. Согласно закону всемирного тяготения Ньютона, все объекты на Земле и в космосе связаны взаимным притяжением. Тем больше его гравитация. Зависит она, конечно, и от расстояния до объекта. Но ведь между объектами нет натянутой веревки, и было неясно, как удерживаются объекты в состоянии взаимного притяжения. Согласно теории Эйнштейна, гравитация – это деформация пространства-времени, а черные дыры – это схлопнувшиеся звезды, которые исчезают из поля видимости. Черные дыры обладают чудовищной гравитацией. Согласно общей теории относительности, если объект приближается к центру черной дыры, на критическое расстояние он уже никогда не сможет вернуться назад. Границу, которая окружает это пространство, называют горизонтом событий. При падении в черную дыру вещество закручивается по спирали подобно торнадо, исчезая при пересечении горизонта событий. Вы, конечно, наблюдали линию горизонта, например, на берегу моря. За нее невозможно заглянуть с берега. А за горизонт событий черной дыры невозможно пока заглянуть вообще. Ученые только мечтают об этом. К ней нельзя даже послать зонд, потому что гравитация растянет его, как спагетти, и разорвет на части. Что происходит внутри черной дыры? Остается загадкой. Там не действуют известные нам законы физики. Да и присутствие самой черной дыры, которая невидима, ученые смогли обнаружить лишь по влиянию ее сверхмощного гравитационного поля на окружающие объекты. Каким же образом черная дыра дает о себе знать. По траектории вращения газа пыли и звезд, которые она притягивает. Газ нагревается, раскаляется и начинает светиться. Вокруг черной дыры, образуется гигантский светящийся диск. Черная дыра вращается. Она делает один виток за 11 минут, и в это время она засасывает близлежащие объекты. Звезды, окружающие черную дыру, древние. Многие из них – красные гиганты. Их очень много. Они постоянно сталкиваются между собой в этом водовороте. Изменяют траекторию движения скорость звезд невероятно увеличивается. Мы не ощущаем гигантского притяжения черной дары, поскольку находимся на окраине галактики, на расстоянии 26 тысяч световых лет от ее центра, наполненного яркими звездами. Ученые считают, что только один из триллиона лучей достигает Земли потому что галактика наполнена пылью и газом. И ни один оптический телескоп, даже самый мощный, не позволяет видеть сквозь эти плотные облака. О том, что происходит в центре галактики, ученые узнали всего несколько десятилетий назад, благодаря новым открытиям и технологиям. В шкатулке знаний есть видео о лучах-невидимках и приборах для их исследований. Волны различной длины, невидимые для глаза, Позволяют ученым изучать разные аспекты галактики. С помощью радиотелескопа в созвездии Стрельца и было обнаружено местонахождение сверхмассивной черной дыры в нашей галактики. Кроме того, от черной дыры исходят сильные рентгеновские лучи, которые также проникают сквозь пыль и газ. Это и позволило ученым увидеть сияющий центр галактики. Масса черной дыры в нашей галактике в 4 миллиона раз больше массы Солнца. Но она просто крошечная по сравнению с подобными объектами во Вселенной. Сверхмассивные черные дыры находятся в центре практически всех спиральных галактик. В 2019 году ученым удалось впервые сфотографировать окрестности черной дыры в центре далекой галактики М-87 созвездий Девы, и все подтвердилось. Вы видите светящийся диск вокруг черной дыры. И это уже не предположение ученых и не компьютерная симуляция. Так действительно выглядит горизонт событий черной дыры. Расстояние до этой черной дыры около 50 миллионов световых лет, масса ее превышает солнечную в 6,5 миллиарда раз. Чтобы ее сфотографировать, потребовалась сеть из восьми телескопов, расположенных на разных континентах. Ученые считают, что это одна из самых массивных черных дыр, которые могут существовать. Когда ученые поняли природу черных дыр, они смогли объяснить еще одно загадочное явление во Вселенной – квазар или квазизвездный объект, что в переводе означает «похожий на звезды». Но они только выглядят как звезды, на самом деле они находятся невероятно далеко. Самый близкий к нам квазар расположен как оказалось на расстоянии 3 миллиардов световых лет, а видны квазары как светящиеся точки только благодаря невероятной мощности этих объектов. Один квазар излучает в тысячу раз больше энергии, чем весь Млечный Путь. Уже обнаружено более 200 тысяч квазаров, а самый яркий из них ярче нашего Солнца в 600 триллионов раз. Расстояние до него составляет примерно 12,8 миллиардов световых лет. Так что собой представляет этот таинственный объект и в чем его секрет? Как оказалось, квазар – это сверхяркое ядро очень далекой активной галактики, Обитает а его гигантская и ненасытная сверхмассивная черная дыра, когда на раскаленный диск вращающийся вокруг черной дыры, падает слишком много материи, квазар вспыхивает и может светить миллионы лет. Квазары называют маяками Вселенной. Это самые яркие объекты, мощные источники радиоизлучения. Некоторые из них, таких примерно 10%, выбрасывают в пространство две мощные струи частиц и излучения, направленные по противоположные стороны. Их называют джетами. Они несутся по Вселенной со скоростью, близкой к скорости света. Протяженность их достигает нескольких миллионов световых лет. Эти потоки уничтожают все на своем пути, разрывают планеты, заставляют взрываться звезды. Но квазары, как считают ученые, обладают и созидающей силы. Они регулируют процессы образования звезд и планет во Вселенной. Когда вещества на диске черной дыры становится недостаточно, поток энергии прекращается, тогда квазар становится обычной галактикой. Ученые считают, что квазары – это один из этапов эволюции галактик. В следующий раз мы продолжим путешествие по Вселенной за пределами нашей галактики. Пока!